Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, приснят, и и во веки веков! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, призно, и во веки веков! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Небесих. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земле, хлеб наш насущный, дашь вниз, и оставь нам долги наши. Яко же мы оставляем должникам нашу и не веди нас в свои искушения, мы исповеди от В этом храме старин, на истертых камнях, На коленях стоял очень старый монах, И молился он долго, Со слезами в глазах, За людей на земле, что тонули в грехах. Улетал в мгновение и весь... Все пытаясь ответить на извечный вопрос Отчего же на свете столько горех слез И не видно в ночи золотых куполов Мое сердце кричит молчаливо, без слов Помоги нам, Господь, веру вновь обрести Слепоту побороть Твою душу спасти. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. В этом храме старинном. На Он молил небеса, заберот и за вдох, да голодному хлеб, да бездомному кровь, И чтоб дети росли и неведали зла, не жалейте для них, не ни любви и тепла. А на грешной земле кровь рекой утечет, тонут храмы во мгле, брат на брата идет. Ты, брат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 Золотых куполов, мое сердце кричит, молчаливо без слов, помоги нам Господь веру вновь обрести, слепоту поворот, свою душу спасти, свою душу спасти, И не видно в ночи золотых куполов. Мое сердце кричит, молчаливо без слов. и поводу поворот свою душу спасти, ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, и прости нас, Господь, ты прости, ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости Госен и и ныне призна.